Да, вот такая курица Доминантиха вывела вот таких шустрых цыплят. Не поверю, все Я их не досвечиваю, хоть и лампочка вот здесь висит, ни одного дня не досвечивали. Совершенно отмороженная. Совершенно отмороженные, господа. Нет ни одного пропавшего. Как вы, все живы-здоровы. Растут, правда, медленнее. Но. Но довольно-таки Беспокойное хозяйство. Совершенно беспокойное хозяйство. Ну, там сколько уже? Наверное, две-три. Но они более проворнее, чем из разрезают они более крепче будут совершенно отмороженные куры или петухи Вот Какая эта этот... Они похожи.